Мы увидели, что в социалках у нас до сих пор мало подписчиков. И поэтому нам ничего не остается, кроме как взломать Facebook. Итак, приступим. Тебе надо залогиниться. Так, давай. Укрептим. Понял? Так, да, уходят. Пароль есть. Так, дальше. Так, дальше. Давай. Вот, осторожно. Тут, тут, тут осторожно. Так, так, так, так, так, пошло дело, пошло. Не заптыкай вот во второй строчке. Улял. Сложный роутер у них стоит. Роутер, не роутер. Побольше. От таких ламеров специально сначала. Так, вот смотри, скачает. А, Хотя там малерод вот был. Сейчас осторожно Так, вот здесь все верно, я смотрю. Так, сейчас попробую залогиниться. И. Ай нет, чувак! А нет, давай. Так и. Нет, неправильно. Не... Блин, чувак, неправильно. Давай я исправлю. Давай, давай, давай, давай, пиши. Я исправлю. Блин, главное успеть. Что у них там на хосте происходит? Спеть, успеть, успеть, успеть, главное успеть. Давай, торопись. Так. Ага. ага. Правильно Прошу, заходим. Посмотрим. Вроде так и так и так и теперь оп. Открыли. Открыли менюху. Смотри, пошла командная, видишь? Да, вижу, вижу, вижу, все в порядке. Это паблинки, паблинки пошли, значит надо подменять. Надо подменять И давай смотри. Сейчас ты тут будешь лучше знать. Я сейчас мышку запущу туда. Вроде. Запустилась мышка? Да, есть. Мышка есть. запустилась. Подожди, сейчас... коннектим, коннектим. Подождите, это я подправлю кофе Так, и родится сюда. А ну, а ну сейчас, подожди, заколечим. Так, а ну-ка. Подожди, они пытаются отсечь нас фаерволом. Нужно быстро команды на отмену. Так, и внимание. Есть, мы вошли. Красавчик. Фух. Ну теперь. Теперь сделаем то, что надо. Так. Сейчас подправим им немножко так подписчики подписчики подписчики ну, скажем Нашего сообщества давай добавим плюс миллиончик так и добавляем один миллион а смотри а давай еще вот такой прикольчик давай Ха -ха. тебе наверное понравится ну ну ну смотри на логотип. если сделать так так так так <смех> Нормальная тема. Клень, да? Вот теперь Facebook называется по-другому. Заходите посмотрите. На самом деле это была шутка. Просто мы нашли очень прикольный ресурс, который позволяет себя почувствовать настоящим хакером. Да, наверняка вы видели в фильмах всякие разные хакерские прикольчики, как Джеймс Бонд взламывает базы ЦРУ. И вы обязательно должны это попробовать. Оставляйте в комментариях ссылки на сайты, которые вы уже взломали, и ставьте лайк на этом видео. А если вы не подпишетесь на наш канал, то мы взломаем вашу страницу и сами подпишемся. Пока!